Всем привет! Новая возлюбленная одного из самых желанных российских актеров Антона Батарева Анна Савельева рассказала об их отношениях. После развода с актрисой Евгенией Лозой Батарев закрутил роман с 24-летней Савельевой, которая к миру кино не имеет никакого отношения. Они встречаются уже почти год. И всерьез подумывают о свадьбе и детях. Всегда хотела и хочу полноценную семью. Это нормально. В то же время мне интересно развиваться. Мне не интересно быть домохозяйкой, варить борщи. Хочется везде успеть. Я не карьеристка. Мечтаю заниматься любимым делом. Антон за то, чтобы его женщина развивалась, но против того, чтобы я выгорала на работе», — рассказала на порталу Стархит. Также новая девушка Батырева призналась, что поначалу ей было сложно наладить контакт с сыном Антона. «Поначалу было сложно, ведь для меня это первый опыт. Было страшно, непонятно, как действовать, как реагировать», — пояснила она. Анна мечтает стать женой Батырева и хочет построить крепкую семью, родить троих детей, но пока пара не торопится с оформлением отношений.